Алексей. Да. Приветствуем. Добрый день. Или доброго времени суток. У кого день, у кого вечер. Ну да. А вот. Я не знаю, мы будем кого-то ждать или нет. Или кто хотел, тот уже по большому счету присоединился. Скорее всего, именно так. Ну а остальные, э, я думаю, что посмотрят записи. Я смотрю здесь Юля. Уже установила запись, поэтому по большому счету. Итак, ну, во-первых, как говорится, прошло уже более чем полтора месяца, почти полтора месяца после окончания всех новогодних мероприятий. А вот У нас есть определенные эффекты, результаты и результаты. И тем не менее, даже подводные камни, то есть все вылезло за это время, так как мы поставили себе определенную задачу э, до конца марта 2021 года э, решить, ну, скажем так, э, вопрос с товарами, услугами, да, то есть начали проводить, именно внедрять этот процесс, увидели очень много интересных моментов, вот. И по сути дела, э, сейчас секундочку, ага, я понял. Э, и э, по сути дела мы с вами на сегодняшний день имеем очень интересные результаты. Кому-то кого-то они радуют, кого-то они огорчают, но тем не менее маемоты еще маемы или имеем то, что имеем. А вот, в данный конкретный момент я бы хотел сначала поговорить, то есть наша, наш с вами брифинг будет разделен на части первая часть это я бы хотел поговорить о наболевшем но ну, потому что в информационную техническую поддержку прилетела куча вопросов куча сообщений э, но я бы сказал сотни сотни плюс минус все одни и те же а когда выплаты почему такой маленький процент по инвестициям ну и так далее то есть первая часть вопросов я отвечу на именно на них вторая часть наши с вами возможности да то есть что появилось нового что в ближайшие дни мы ожидаем э, ну и так далее ну и третья часть это уже оставшиеся вопросы ответы на которые вы хотите получить исчерпывающие э, скажем так исчерпывающую информацию ну насколько она возможна на данный момент времени Первое, что хочу сказать сразу, мы с вами находимся в океане огромных возможностей. Ну и когда мы с вами смотрим на море или на океан, мы также понимаем одну простую вещь. Когда море или океан штормит, мы волны видим и видим, что что-то в море происходит. Но в момент, когда э, море тихое, нам кажется, что в море не происходит ничего. Но это же неправда. Мы с вами четко понимаем, что в море продолжается жизнь. И что-то где-то кто-то делает, кто-то чистит а, это море, да, там какие-то бактерии и так далее и тому подобное. Кто-то а, растет, кто-то умирает и так далее. И тому то есть жизнь идет. И то же самое происходит в проекте «Мастер Offline. Поэтому а, сразу отвечаю тем людям, которые говорят, что «А что у вас ничего не происходит?» Если, вас, если вам кажется иногда, что у нас ничего не происходит, это означает просто непроинформированность. Мы работаем над тем, чтобы информационная и техническая поддержка максимально быстро отвечала на любые вопросы, а также появлялись различного рода информационные потоки, которые будут вас своевременно информировать. Но нюансы есть, они есть однозначно. Пока что решение 3 это информационная, техническая поддержка и региональный представитель которому вы можете позвонить и задать вопрос. С, я думаю, что с этого месяца мы будем в тестовом режиме вводить понятие новости от компании каждый день или там, по мере их появления. То есть в нашем особом чате будет появляться именно эта информация. Поэтому ну, на первый наболевший вопрос, почему такая слабая информированность, я надеюсь, я ответил. Мы в тестовом режиме вводим все новые и новые, скажем так, информационные потоки. И на сегодняшний день на сайте у нас тоже появились новые кнопки. О них я поговорю чуть-чуть позже. Вот. Второй наболевший вопрос, который ну просто шквал шквал вопросов, почему такой маленький процент по инвестициям и по основателям. Я вам так скажу, как я уже рассказывал на вебинаре по инвестиционной деятельности, происходит всегда интересный момент. Скажите мне, пожалуйста, когда мы с вами сажаем картошку, мы ее закупили, картошку с 40-дневку, и в этот момент у нас есть 20 дней, пока она всходит. Но если мы ее сегодня посадили, то ближайшие 20 дней мы с вами будем видеть очень-очень маленькие результаты, и то они будут какие-то внешние, что-то будет происходить, то есть потва вырастет. А урожай мы с вами будем собирать однозначно уже, извините, не через 20 дней, потому что если мы выкопаем с вами через 20 дней урожай, то есть в нашем конкретном случае это мы вложили деньги, полученные от вас, как от инвесторов, мы их вложили, и мы ожидаем прибыли. И на основании этого Получается, что с одной стороны появилось больше ресурсов у компании, а с другой стороны прибыль еще не пришла, а расходы на содержание ресурсов увеличились. Поэтому, если вы помните, мы когда в презентациях всегда озвучиваем, какая есть доходность нашего проекта, мы говорим от 0 до 5% в месяц. Это по покупкам товаров и услуг а по инвестициям там может быть ну, до 30%, но точно так же может быть и от 0. Это не означает, что ноль будет все время. Если мы наблюдали внимательно за декабрь, январь месяц, у нас были дни, когда был и 1% в день, и э, 0,4%, и 0,3, и 0,5, и так далее. То есть были абсолютно разные суммы. И даже некоторые люди обращались и спрашивали, а почему такая разница, не ошибка ли это? А вот Я вам скажу точно так же и сейчас. То есть есть э, среднестатистическая доходность, на которую рассчитывает компания. И компания рассчитывает на доходность где-то от 50 до 100% годовых. Вам никто в данном случае не обещает и никогда я этого не говорил, что вы будете иметь фиксированных 10, 15 или 5 процентов в месяц. Никогда не говорил. А, исходя из этого, отвечая на ваш вопрос. Как долго продлиться? Ну, я думаю, что еще неделя времени, и у нас с вами доходность пойдет вверх, потому что наша посаженная картошка или деревья, да, как условно говоря, начинают потихонечку приносить плоды. Товарооборот растет. В конце месяца я постараюсь предоставить вам отчет, особенно для инвесторов и основателей, отчет о процентном приросте товарооборота, о количестве клиентов. Для этого сейчас сделан отдельный чат, и мы подбираем руководителя данного направления. Ну, у кого будет желание в своем регионе стать, исполняющим обязанности руководителя инвестиционной группы, то, милости просим, вы можете написать в информационную поддержку заявку и сказать, я хотел бы быть всегда в курсе и информировать свою команду по этому поводу. А вот. Ну, это первое, что бы мне хотелось вот вам сказать с точки зрения инвестиций. Второй момент. У нас растет э, география наших клиентов. География наших клиентов растет, это плюс. Но есть и вторая часть. Вы знаете, что доставка товара у нас от 40 долларов и выше, она идет на безоплатной основе. И исходя из этого, очень часто мы отправляем даже небольшие посылки, вот, которые не очень выгодны для компании, ну, но все равно за счет компании. Что это в нашем случае означает? Это означает, что у нас есть расходы. На увеличение географически ну, большого процесса кроме этого постепенно на сайте появляется ассортимент в наличии всегда топливных талонов опять же идет вложение средств и так далее В связи с тем что топливные талоны есть в наличии то деньги по сути дела работают и находятся в, <coughs> в капитале это означает что они максимально защищены но медленнее приносят прибыль потому что рост товарооборота все равно еще идет, то есть он накапливается. Вот. Я надеюсь, здесь понятно. Поэтому, как у нас, допустим, те, кто присоединялись в сентябре, видели доходность в пределах 5% в месяц среднее, а так, те, кто присоединялся уже в ноябре-декабре, видели 15%, так, в январе у нас сейчас присоединяются инвесторы и участвуют в нашем проекте доходность там где-то около 1-3%, так и мы рассчитываем на конец февраля, начало марта уже увидеть доходность прирост доходности до 10-15%, потому что мы входим в весенний резерв, весенний период, и здесь должны очень интересные моменты, то есть, грубо говоря, активность людей резко повысится, исходя из тех продуктов, которые у нас есть той же недвижимости, потому что сейчас люди постараются сидеть дома и как бы уже никуда не дергаться, никуда не ездить. А вот, все праздники закончились, сейчас все подтягивают свои хвосты. А, то же самое. В первую очередь, когда делаются выплаты дивидендов, в первую очередь дивиденды выплачиваются всегда клиентам. Поэтому доходность клиентов она максимально она меньше, чем у инвестора но она максимально стабильна. Потому что у нас есть обязательства, uh, нас есть обязательства по, uh, этому самому, uh, по выполнению, скажем так, стопроцентного кэшбэка. Поэтому именно по этому виду доходов uh, доходность максимально стабильная, если вы делаете покупку по видам дохода инвестора на втором этапе, ну и на третьем – это основатели. Так как у нас сейчас формируются все эти процессы, ну, вы увидите их постепенную, скажем так, стабилизацию всех моментов. Кроме этого, проведя целый ряд экспериментальных процессов, мы увидели, что вы подаете заявки на вывод. В идеале, по нашим расчетам, должно было быть, что все инвесторы получают возврат средств после подачи заявки на вывод в течение семи банковских дней. Но ряд людей сделали интересные вещи, которые показали, скажем так, некорректную часть данного процесса, поэтому мы также превратили, привели к общему знаменателю, что как безусловный базовый доход, так и э, инвесторы, краунфандинговые платформы и других видов и основателей, э, все получают доходы в течение 15 банковских дней. Я не буду сегодня разбирать причины, э, скажем так, э, подводных вопросов, когда люди поступают не. Ну, нечестно по отношению к компании, да, и, по сути дела, пытаются ее надурить. Вот. Но в связи с этим мы будем ждать 14 дней для того, чтобы мы могли выплатить дивиденды. Потому что, по большому счету, ну, если в двух словах, человек пригласил другого, получил с него комиссионный, а потом поставил заявку chargeback, и Visa MasterCard и есть такой инструмент, как вернуть свои деньги назад. Они возвращают деньги, и получается, что компания остается должна теперь в визе MasterCard. Мы возвращаем средства, но ну и по маркетингу мы уже выплатили. В связи с этим мы этого делать больше не будем. Поэтому выплата средств будет производиться один раз в 15, до 15 банковских дней, как и было ранее, при наличии резервов. Если вы видели, что у нас в определенные периоды времени. Выплаты происходят иногда день в день, а иногда они задерживаются до недели, иногда до полутора. То есть до семи банков сегодня не задерживались у нас на сегодняшний день, а вот в связи с тем, что деньги были вложены в конкретные бизнесы, в конкретные товары и вытаскивать деньги из товара просто быстрые а, перепродажи по себестоимости не имело никакого смысла. Поэтому в ближайшие дни, буквально в ближайшие дни мы решаем задачу о том, чтобы все выплаты, которые были сделаны, заявки за предыдущий период, они были выполнены, и я вас прошу, в закрепленном сообщении в гостевом чате есть новый регламент вывода средств. Внимательно его изучите, чтобы вам было понятно, как мы дальше с вами работаем. Ничего не изменилось по безусловному базовому доходу, по всем остальным позициям есть небольшие корректировки по срокам выплаты. И при этом компания «Проект Мастера Жизни» оставляет за собой право выплачивать деньги а в мгновение ока. То есть, грубо говоря, сегодня подали заявку, при наличии резервов относительно свободных средств мы выплачиваем сегодня, на сегодня или на завтра. То есть это будет происходить и далее. Хотя не исключено, что будут и задержки вот до полного результата. Уточняю еще один момент. Если сумма подана до 10 условных единиц, то она будет всегда стоять в приоритете по выплате. Это ответ на вопрос тем людям, которые подают, допустим, с одного счета, подают заявку на там, 7 долларов, на другую заявку они подают на 60 долларов то тот, который 7 долларов будет выплачен, даже если он подан позже, он может быть выплачен раньше, потому что по регламенту там до 15 банковских дней. Я надеюсь, здесь всем все понятно. Следующий момент. На сегодняшний день у нас активно начали развиваться два процесса. Первый процесс это досуг-маркет. Вы его сможете увидеть на нашем сайте. С левой стороны в разделе «Наши сервисы» Telegram. Раньше он назывался «Клуб путешественников». Он, в принципе, и остался Единственное, что расширил свои возможности. То есть не только путешественники, но и любые сферы развлечений. Здесь вы сможете решить в своем любимом регионе, где вы захотите. То есть в чем задача и в чем смысл данного проекта. Первая часть процесса, который мы вам рекомендуем, это принять решение в опросах, которые у нас ранее были в гостевом чате. Но на сегодняшний день ситуация поменялась. И у нас с вами был не так давно сделан опрос в гостевом чате по воде. Из 800 человек, которые у нас участники безусловного основного дохода, то есть подали карточки безусловный основной доход, а вот они по большому счету, как интересно получилось, хотят получать доход, им начисляются проценты, они после 15 числа хотят получить выплату. А знаете, сколько людей реально поучаствовало в голосовании в Аде? Вы можете зайти в гостевой чат пролистать вверх, и там, я не помню, то ли 24, то ли 34 человек. То есть, по большому счету, получается, 800 человек хотят получать доход, а отвечать на вопросы хотят всего 24-34 человека. Ну, как-то очень странно. А вот в связи с этим мы решили на сайте, вы можете, опять же, в левом верхнем углу нашего сайта зайти и посмотреть. У нас есть появилось в разделе, Master of Life. там, где было бот, это коротко о проекте, появилась гостевая бот. Это наш с вами чат гостевых вопросов. То есть туда мы можем добавлять абсолютно всех, даже не партнеров, и вот все, что вы сегодня видели, участвовали там 300 человек, это гостевой чат. Все но но новички, новенькие и так далее, ну то есть туда, там будут продолжать информировать о вебинарах и всем остальном. Мы в Telegram, у нас поменялся адрес, и поэтому те люди, которые хотят участвовать в программе, безусловный основной доход, точнее базовый основной доход, то бишь получать деньги за просмотр рекламы, я прошу вас перейти на сайте masteroflife.in.ua, зайти в раздел «Мы в Telegram» и «Мы в Viber». То есть с сегодняшнего дня начинают работать у нас вайбер-опросы. С конца месяца начнет работать, скорее всего, ватсап-опросы. А вот вы заходите и отвечаете на те вопросы, которые там есть. Там нельзя ничего писать. Там не будет никаких «привет пока» и так далее. Там не будет никакой лишней информации. Там будут опросы и информация на тему проекта «Мастера жизни». И все То есть все нужные вебинары, все нужные, вся нужная информация и опросы, которые вы можете в течение месяца зайти и просмотреть. Поэтому мы сейчас будем очень активно принимать решение, кто реально хочет участвовать в базовом основном доходе, а кто просто случайно заскочил, нажал на ту кнопку, которую ему сказал спонсор, и забыл о нас вообще. Надеюсь, эта информация была полезной и нужной обязательно зайдите э, на сайт и посмотрите. Ну, если будут вопросы, то вполне возможно, что я отвечу на них через демонстрацию экрана чуть-чуть позже. А также вы можете получить всю информацию о том, как работает наш сайт, где какие у нас кнопки на нашей школе, которую проходит Юлия Добрянская. Каждый э, среда, четверг, пятница, это не только Юля, Юля является организатором данной школы, а вот, а, а там участвуют все наши лидеры, которые имеют большие команды, и вы можете там увидеть информацию о том, а, вы можете там увидеть информацию о том, что, сколько, чего надо делать, какой маркетинг-план, ну, то есть все вот эти вот моменты вы можете на этой школе получить в полном объеме. видеозаписи этой школы, частичная или полностью, будет размещена вот в этом новом чате мы в Телеграм. То есть вот полностью информационный чат, в котором никто не будет писать никаких лишних привет пока, именно вот эм, будет размещен, вот вы, я уже озвучил, да, там где мы в сервиса Далее, на что хотел бы обратить еще внимание. В ближайшее время, то есть ориентировочно, я думаю, что как мы и запланировали до конца марта, мы сейчас ищем людей, которые хотят участвовать в проекте «Досуг Маркет». «Досуг Маркет» — это совместный отдых всех участников «Мастера жизни» в различных мероприятиях, совместный поход в театр, опера, балет боулинг, ну, корпоратив, караоке или еще что-то, то есть абсолютно все, что угодно, вы можете для себя определить, что вы конкретно хотите, чем конкретно вы хотите, как вы хотите отдыхать. И первый опросник, который завтра с утра, мне к вам большая просьба, вы прошли, это список тех мест, где бы вы хотели регулярно отдыхать вместе с нами и получать за это ежемесячный пассивный доход. Список будет выложен там же, где я только что озвучил, мы в Telegram и мы в Вайбер. Вот, вы отвечаете, вас подают в список людей, которым регулярно будет приходить информация о том, какие мероприятия проводит компания сегодня. Причем, Будет существовать, будет существовать несколько инструментов, пять видов мероприятий. Первое мероприятие – это локальное, когда вы отмечаете свой день рождения, свой праздник, еще что-то и так далее, то есть как бы, ну, вот как бы свои личные. И в этом случае вы собираетесь сами. Вот, идете и отдыхаете просто-напросто, заказав на нашем сервисе э, досуга э, эту, эту услугу. Оплатили и затем получаете кэшбэк. Второй ⁇ это локальный, ой, не локальный, территориальный. Территориальное мероприятие будет проходить каждый Божий день, но разного типа. Сегодня по понедельникам, допустим, это боулинг, по вторникам это театр, по средам это кино, ну и так далее. И оно будет проходить в одно плюс-минус и то же время по всем городам, где у нас будет представлен досуг маркетинга. Если вы тот человек, которому нравится организовывать мероприятия, или вы знаете того, кому нравится организовывать мероприятия, кому нравятся эти все процессы, то я вас попрошу написать нам в информационную поддержку, что вы хотите либо сами, либо хотите предложить в своем регионе человека, который в вашем регионе будет исполняющим обязанности руководителя досухмаркета. И мы с ним уже сегодня, до конца марта месяца, будем организовывать для вас регулярные мероприятия, совместные отдыхи со стопроцентным кэшбэком. Если это вам интересно, то милости просим, стучитесь и, как говорится, отворять. Вот Следующий момент, третий вид мероприятий это региональные, то есть областные региональные мероприятия. Да, когда со всех городов люди собираются, это будет проходить один раз в месяц. Со временем мы рассчитываем, что будет проходить один раз в неделю. Ну, посмотрим, как будет развиваться данный процесс. И когда это наступит, но раз в месяц, это уже будет проходить регулярно в больших городах, в областных городах. То есть это мы будем организовывать. Следующее – это национальные мероприятия, когда все собираются в столице своей родины и совместно отдыхают, проходят какие-то мероприятия, может быть, даже не в столице, может быть, это в горах или на море, ну, кто где, кто на берегу океана, в зависимости от той страны, где вы живете. Ну и последний, пятый, пятый вид отдыха – это глобальный отдых, где мы будем с вами своим клубом, выезжать за рубеж, возможно, не за рубеж, возможно, ездить друг к другу в гости. Да, то есть это международное путешествие. Почему и клуб путешественников, и клуб досуга, экскурсии и все остальное, то есть совместный отдых, мы с вами будем реально регулярно посещать. Естественно, на основании этого, как я уже говорил, мы приглашаем вас, так как этот проект сейчас бурно развивается, то именно он на сегодняшний день будет давать максимальную доходность с точки зрения роста дивидендов для основателей и для инвесторов. Но более подробно о возможностях данного инвестиционного инструмента я напишу в, вот в этом в новом новостном чате и также разместим в гостевом чате. То есть смотрите, это обязательно в нашей ленте. Надеюсь, здесь информация была также понятна, интересна. Первые города, в которых уже начались вот эти вот досуг, мероприятия проходить, это Запорожье. Вот сегодня я нахожусь в городе Одесса. Да, говорят, Одесса, мама, здесь любят отдыхать. Вот я вам точно могу сказать, действительно, здесь любят и умеют отдыхать. Три дня подряд, я даже выйти на связь не мог, по той простой причине нетворкинг, тусовка, нетворкинг, тусовка. То есть люди бизнеса встречаются, общаются на различных балах, мероприятиях и так далее. Больше 50 контактов предпринимателей заключили договор за эти три дня с проектом мастера жизни на предоставление своих товаров, услуг. И все это происходит в тусовочные мероприятия, все в красивых костюмах, в масках. Но фотографии я уверен, что я потом покажу, как это выглядело. Видео тоже есть записи, то есть как бы мероприятие мы заключили с очень серьезной организацией по нетворкингу. Они сегодня по всей стране организовывают, и даже есть в Москве у них также представительство. Поэтому, что касается бизнес-нетворкинга, это вот то, что я говорил, региональные мероприятия в области на, скажем так, на основе ежемесячных они будут уже проходить вместе с очень сильной командой, которая регулярно проводит эти мероприятия. И, чтобы вы понимали, собираются 200, 300, 500. Вот было немного, потому что это был эксклюзив. 146 человек предпринимателей пришло на мероприятие. Три дня назад, в среду, мы собирались и общались. То есть это очень интересно. Ну, насколько это интересно и скажем так, визуализация этого процесса, я выложу информацию чуть-чуть позже, когда фото, видео, репортажи данного мероприятия будут у меня на руках. А Вот. Следующий момент. Следующий момент – это товары MLM-компаний. У нас очень много, так как мы движемся с вами по принципу MLM, естественно, мы друг друга приглашаем, и у нас очень много людей, которые присоединяются в проект именно на тему MLM-товаров. Естественно, они стучатся и говорят, а можно свои товары также выложить? Отвечаю, да, можно. Но если вы хотите, чтобы в вашем регионе, в нашем маркете, то есть в наш, на нашем сайте, в разделе, мы, сейчас скажу, сервисы наших партнеров, наш маркет товаров, если в этом разделе вы хотите, чтобы на нашем сайте masteroflife.biz были выложены товары вашего региона, вашей MLM-компании, это должны быть не пирамидальные продукты, а реальные, которые можно потрогать, пощупать и так далее, и которые могут находиться на складе, на складе проекта Мастера Жизни, в региональном складе. Если у вас есть желание разместить такие товары, дать на реализацию, чтобы это уже с завтрашнего дня продвигалось со стопроцентным кэшбэком, также напишите об этом в информационную поддержку, что я из города такого-то хочу разместить товары или услуги своей компании в вашем партнерском маркете «Наш Маркет Товаров». И уже, грубо говоря, с этого месяца, с начала марта, вы сможете увидеть, как постепенно будут наши участники покупать товары и услуги а, различных компаний. Лично я постоянно пользуюсь а, продуктами разных MLM компаний и всегда мечтал иметь один единый магазин, где я могу купить а, зубную пасту одной компании, БАДы другой компании, там косметику третьей компании. И мне не надо было бы бегать по всем компаниям. В одном месте я пришел, купил. На каких условиях будет это работать, как это будет работать, более подробно мы с вами будем разговаривать на а, встрече именно уже предпринимателей в следующую пятницу. А вот для себя а, Михаил как раз зафиксирует а, момент, что в следующую пятницу я буду на связи на вебинаре. Скорее всего, что мы их проведем два для России, то есть для а, позднего времени, да, то есть как бы и для украинского рынка, да, то есть как бы для нашей территории. А вот чтобы и те, и другие участники нашего проекта смогли получить полный исчерпывающий ответ на тему, каким образом разместить информацию о своих товарах и уже начать делать продажи, а для наших потребителей уже делать покупки на территории России, Казахстана, Грузии, Узбекистана, Азербайджана, ну и так далее. Вот. То есть тех и косметику, и, ну, и так далее, и тому подобное. И, возможно, даже какие-то путевки, страховки, я знаю, что будет еще. Чего мы не будем делать, ни в коем случае. Мы не будем вас агитировать, подписываться в эти компании. Это категорически запрещено всем поставщикам товаров. Вы не будете иметь контакта с поставщиками товаров, а поставщики товаров с клиентом. Товар вы передаете на склад нашего регионального представительство и когда он продан то вам выплачиваются деньги на каких условиях дальше мы уже с вами разговариваем то есть контакт напрямую с нашим покупателем вы иметь не будет поэтому те кто из вас планирует на этом построить свою млм сеть в своей личной какой-то компании в которой вы участвуете к сожалению это не тот вариант это больше нетворкинг вам туда там вы сможете пообщаться, потусить, познакомиться и потом поделать какие-то предложения. Мы же даем вам возможность реализовывать, то есть увеличить товарооборот вашего личного либо вашей команды, если вы хотите продавать товары своей MLM-компании. Надеюсь, эта информация тоже была полезна. И на основании этого продукта мы планируем запускать очень быстро все регионы по всем странам э, мира, где есть какие-либо наши партнеры, и которые уже участвуют в каких-то MLM-компаниях. Потому что проведение переговоров с предпринимателями проходит более длительно, если они не mlm -щики. Если они MLM-щики, то здесь более понятно людям, что, как, чего надо делать. Кроме этого, <coughs> э, если у вас возникает вопрос, может ли быть, 10, 20, 30 человек из одной MLM компании ответ, да, может быть. Опять же, как это будет работать, мы озвучим в пятницу на вебинарах, которые организует Михаил. Следующий момент. Следующий момент. Так, следующий момент у нас есть, появляется понятие карьеры в системе мастера жизни появляется карьерная лестница, которая дает дополнительные возможности влияния на проект и дает дополнительные возможности заработка. О том, какая карьера у нас с вами будет складываться, как оно будет все выглядеть, ожидайте сейчас в ближайшее время информацию. В разделе «Маркетинг плана» там будет кнопка, она так будет называться «Наша карьера в мастерах ЖИВМЛ». То есть именно карьера. Это не маркетинговая составляющая, это именно определенный товарооборот вашей структуры за определенный промежуток времени и так далее. Это будут дополнительные премиальные процессы, которые будете вы иметь, и регулярно мы с вами будем обновлять возможности этой карьеры. То есть она будет постепенно-постепенно улучшаться, увеличиваться и так далее. То есть статусов будет становиться все больше, потому что мы с вами растем, и не сегодня-завтра мы дойдем до тысячи человек. Очень надеюсь, что как раз в пятнице, когда мы будем говорить о бизнесе, мы уже сможем сказать, ребята, я вас поздравляю, у нас тысяча человек, и теперь вы, каждый из вас сможет сказать, когда предприниматель мы разговариваем, что а сколько вас, а нас уже больше тысячи потенциальных покупателей, ваших товаров и услуг. Это что касается этого аспекта. В конце мероприятия, когда я отвечу на все ваши вопросы, у нас есть промоушены. Промоушены я обязательно озвучу после первых ваших вопросов, которые мы сейчас с вами обсудим. Я не знаю, стоит ли вопросы записывать. Ну, наверное, да. Наверное, да, если что, потом ребята вырежут. Я надеюсь, это будет сделано. Хорошо, итак, информация о проекте, что сегодня произошло, что будет происходить в ближайшее время, мы озвучили. Понятно, что появление различных видов товаров, я не просто сегодня нахожусь в Одессе, как говорится, это, что не производится на Малой Арнаутской, производится на соседней улице. То есть, грубо говоря, здесь либо производится, либо продается практически все на, для территории Украины. А вот это тот вопрос, который мы с вами запланировали решить до конца марта месяца, чтобы был весь ассортимент. Поэтому этим я сейчас занимаюсь. И поэтому, если я не выхожу в эфир, друзья, это означает только одно, что идет активная работа. Поэтому будьте, пожалуйста, ну чуть-чуть терпеливы, хотя меня лидерский совет, очень конкретно убедил, что раз в неделю в обязательном порядке я должен быть на связи с вами. И, скажем так, отвечать на все вопросы. Окей, ориентировочно это будет суббота. Ну а так, смотрите, в новостях, я думаю, что возможна корректировка. Так, теперь есть ли какие-то вопросы? Добрый день, коллеги, Добрый партнеры. День. Добрый день, Алексей Сергеевич. Хотелось бы в двух словах услышать э, на российском э, рынке, когда у нас платформа-то запустится. Меня вот интересует вот, то, что вот вы обозначали э, покупка э, бытовой техники, автомобилей и так далее. Вот, как бы в двух словах можете пояснить что-то? Да, конечно. Ну, первое, смотрите, первый продукт, который э, сразу будет запущен в ближайшее время, я только что о нем сказал. Это была сфера развлечений и товары MLM компаний. А то, что касается бытовой техники и всего, что связано с этим процессом, мы сейчас ограничены только одним единственным пунктом. Это региональными представителями, которые будут курировать этот вопрос. То есть, по большому счету, поэтому я и озвучил. То есть поставщики уже есть нужно определиться со складом, откуда оно будет идти. В Российской Федерации есть 9 регионов. И по факту нам сегодня нужно найти 9 региональных э, представителей торговых точек, откуда будет рассылаться весь этот товар. Скорее всего, э, скорее всего э, это произойдет, ну, я ожидаю, в ближайшие две недели. Вот. Но по плану у нас вообще запуск всей товарной программы до конца марта месяца. То есть по России, именно по технике, все будет зависеть от регионального представителя. Да? То есть от того, кто поднимет руку и скажет, я бы хотел заниматься курированием вопросов товара, бытовой техники там, и всего остального. Вот. Сейчас есть несколько кандидатов, но пока что нас не очень устраивают Эм, скажем так, их предложение, их условия нашего взаимного сотрудничества. А поставщики уже есть. Я надеюсь, я ответил на вопрос. Да, спасибо. Еще какой вопрос есть, друзья? Да, у меня еще есть вопрос поводу, я сейчас начинаю вести переговоры с многими ребятами в сфере конкретно кинотеатров. У меня вопрос был, что они, ну, когда фильмы выпускают самые такие классные полномасштабные, на которые выходит очень много людей, то есть они платят самой компании 50%, и то есть они не готовы платить больше, чем 10%. Это если именно за кинотеатры говорить. Это в лучшем случае. Ну, вы, ты имеешь в виду кинотеатры, не готовы платить? Да. Ну а при чем здесь это? Но да это нет. уже вопрос технического характера наших внутренних потоков. Это обсуждается не на общем вебинаре, поэтому а на каких условиях предприниматели готовы с нами сотрудничать, это вопрос к нашей информационной и технической поддержке. Поэтому 10 так 10, 25, так 25 у них есть как это. Есть вечерние, есть утренние прокаты, а есть прокаты, которые, скажем так, уже отошли и уже заканчиваются, или, допустим, они выкуплены. И это был фильм там, месяц назад, он прошел, а условия проката они еще могут себе позволить. Окей, ну почему бы нам не пойти и не посмотреть фильм, который был месяц назад? Не все же сходили и посмотрели. Но это уже, я еще раз говорю, это уже технические вопросы, которые оговариваются индивидуально с каждым кинотеатром, театром, балетом или еще чем-то. То есть есть процент, который они готовы выделять, и вопрос в следующем. Допустим, это в 7 утра, или это в 11 вечера, или это в 6 вечера. Ну, в разное время разное заполняем. Вот и все. Поэтому нужно разговаривать по шкале и их возможности. Я смотрю, участников много, а вопросов мало. Варианта два. Либо я на все вопросы ответил, либо все стесняются. Так, здесь у меня был вопрос какой-то, который мне написали. Сейчас, секундочку. чат. Скажите, пожалуйста, как долго еще мне комплинируется инвестиция в краундфандинг? инвестицию еще 8 февраля до сих пор не активирована карта краунфандинга если произошла такая ситуация что вы 8 февраля сделали инвестицию то пожалуйста напишите в нашу информационную поддержку ваш номер договора или номер телефона как вас зовут да то есть как бы кто ваш спонсор ваш e-mail и вопрос будет решен достаточно быстро Поэтому ну, вот этот технический такого плана характера вопрос, он может быть, да, иногда бывает такой момент, что мы не отследили, отследили. Это, потому что человек ну, сделал платеж, да и он зашел либо без назначения платежа, либо, без, либо зашел на перфекты, но там не указано. Ну, короче говоря, различного рода платежи проходят, и мы не видим, ну, то есть как, как, как чего-то не хватает. А, вот. а потом он зависает и висит, висит, висит, висит, потому что не было ответа от вас в информационную поддержку. Вот а есть что. вопрос по поводу, есть люди, которые хотят купить машину именно по нашей программе с кэшбеком и также покупку недвижимости. Это когда примерно будет внедрено? И не сейчас, а вообще Смотрите. когда? Смотрите. По автомобилям, покупаемым на территории Украины, первый в экспериментальном режиме, то есть в бета-версии, мы попробуем запустить первые продажи уже в феврале месяце. Центр продаж будет в Киеве. В России ориентировочно где-то с марта, может быть, апреля месяца Центром, центром продаж будет Новосибирск. То есть по, именно по продаже автомобиля в аренду с правом выкупа. Понятно, да? Либо просто покупка. Но здесь мы говорим с вами именно о ушных автомобилях. Не о новых из салона, а именно о ушных автомобилях. Все, что будет касаться новых автомобилей, будет реализовано не ранее, чем осенью этого года. Надеюсь, это понятно. То есть, если человек захочет купить автомобиль в рассрочку, он сможет, условно говоря, там, заплатить первоначальный взнос в размере плюс-минус тысячи долларов и потом еженедельно платить определенную сумму денег и на нее уже получать кэшбэк. То есть, по сути дела, топливо ему будет идти, эм, ну, уже как-то катаюсь на автомобиле и деньги зарабатываю точнее на топливо. Да? То есть, так, еще один вопрос, я смотрю, здесь пришел в чате. Секундочку. А, скажите, пожалуйста, Украина всегда будет ограничена выводом только на Спортбанк, или же будет доступен вывод Perfect Money для Украины? Спасибо за ответ. Так, друзья, я понял, что здесь есть какая-то неразбериха. И давайте вот на этот момент мы также ответим. Первое. На спортбанк карту выплачиваются только деньги по базовому основному доходу. Все остальные деньги по безусловному, основному, по безусловному базовому доходу, по инвестициям, по э, краунфанговой платформе, по э, эко-депозиту, по всем остальным направлениям вы можете спокойно выводить куда хотите. На любую банковскую На любую банковскую карту вы можете выводить на любой, этот самый, как он называется, на перфекты, на Яндекс День, куда хотите, и количество, куда можно будет выводить, оно будет регулярно расти. То есть на а, март месяц мы определили, что будет еще 5-6 сервисов, различных платежных сервисов, куда можно будет выводить деньги. И регламент вывода будет также всегда в закрепленном сообщении в гостевом чате. То есть вы это можете видеть. Второй момент. На территории Украины был вопрос, что делать, если вы не можете заказать банковскую карту Спортбанка. Да, есть такая, такая ситуация. В этом случае делайте два простых действия. Если вы не можете, и Спортбанк подтверждает, что они не обслуживают сегодня этот регион и не могут вам выдать банковскую карту Спортбанка, по тем или иным причинам, то вы звоните своему региональному представителю в разделе «Кабинет партнера». В разделе «Кабинет партнера» вы можете его найти в левом верхнем углу, там написано кнопочка «РП». Нажимаете «Звоните региональному представителю», говорите ему, что, к сожалению, я не могу получить, потому что мой регион не обслуживается. И я хочу получать деньги на карту монобанка, приватбанка, на перфекции, еще на что-то. То есть по какой причине вы не можете получить ту карту, и карту или счет, куда вы будете получать. И региональный представитель, ваш региональный, имеет возможность перепрофилировать вас на этот поток. То есть базовый основной доход выплачивается в любом случае, независимо от оформили себе, начисляется, не выплачивается, начисляется в любом случае, и выплачивается он на карту нашего партнера. Но если карта нашего партнера вами получить невозможно, либо она заблокирована, либо еще какая-то причина, то этот вопрос вы можете очень быстро решить с помощью вашего регионального представителя. Надеюсь, этот ответ абсолютно понятен. Потому что мне некоторые участники озвучивали, что у меня там целая команда не может получить, и они хотят уйти и так далее. Но потом вопросов нет. Но еще месяц назад я сказал, пускай каждый из участников наберет регионального, представится, скажет, как его зовут, номер телефона, номер договора, и укажет ту карту, на которую он будет получать деньги. Все, все, что нужно было сделать. И тогда базовый основной доход, пожалуйста, берите и получайте. Ну, мы не, мы не костная система, и мы достаточно дипки. Да, слушаем вопрос. Это для тех, кто в на России находится? Нет, это для тех, кто находится в Украине. По России на сегодняшний день, опять же, в регламенте написано следующая вещь, что в Россия может спокойно выводить любую сумму на u или Яндекс Деньги, как они раньше назывались, любую сумму о базовому основному доходу, вот, либо от 200 рублей на любую банковскую Российской Федерации, пока мы на сегодняшний день, именно банковскую, на любую, э, на Kiwi кошелек, пожалуйста, вы можете выводить свой базовый основной доход, э, но Минимальная сумма тогда 200 рублей, потому что берется 60 рублей комиссии. Это берем не мы, это берет конкретно э, ваша банковская система. Ну, то есть как бы, ну, вот так как-то работает. Понятно. А, а да еще подниму. раздрочка Так, алло. Добрый день, Родишка Алексеевич. Вопрос такой по поводу топлива даром. Оно будет как-то продвигаться у нас по топливным, то есть по автозаправным станциям, например, по оплатам ходдогов кофе, таких услуг, как кафе? Обязательно. Смотрите, сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы сделать не только топливные талоны, а сделать топливные карты, как вот есть дисконтные карты на всех АЗС тогда в этом случае вам даже не надо будет получать топливные талоны. Единственное, что там будет разное балловое наполнение. И топливными картами вы уже сможете спокойно рассчитываться на АЗС и так далее, и тому подобное, за любые там, ну, товары и так далее. Потому что на некоторых АЗС а, там зафиксированы литры, а на других зафиксированы деньги. Им уже без разницы, на что вы там у них потратите. То есть вот этот процесс сейчас, формируется, и со временем, я думаю, что он откорректируется и будет работать. Но когда, я вам пока не скажу. То есть, я надеюсь, в этом году это все будет сделано, но вот когда, точно что до конца марта, думаю, вряд ли еще. Понятно, да? Добрый, спасибо. Да, пожалуйста. Так, еще один вопрос в чате, секунду. Скажите, а когда будет возможность приобретать продукты из кабинета? Смотрите, продукты, питания, вообще товары из кабинета на самом деле вы можете приобретать уже сейчас. Вопрос в следующем. Технически нужно будет на ближайшей школе безусловного базового дохода. Я думаю, что будет сделана запись, как это делается на следующей неделе. Смотрите, сейчас в расписании будет уже описано, каким образом из кабинета в разделе Переводы в разделе Переводы вы сможете сгенерировать счет и оплатить любые товары и услуги вашими сертификатами, которые так. Так, там все нет в наличии. Смотрите, если мы с вами говорим именно о не товаров, а именно продуктов питания то на сегодняшний день, как я уже озвучивал, что формируются, формируются пакеты, то есть пакетное предложение, потому что заказывать по 20, 30, 50 видов товаров, которые будут у нас месяцами лежать на складе и не приносить прибыли, мы решили, что сегодня, к сожалению, это не вариант. На основании этого было придумано следующий алгоритм. Это создание наборов. Наборов, допустим, чайный набор, там набор рыбный, набор, мясной, набор, крупный и так далее, тому подобное, да, то есть или корзина, корзина круп и так далее. То есть в ближайшие дни должна появиться уже ассортимент именно наборов. Сначала будет идти продвижение наборов а уже где-то с апреля месяца, когда количество основателей и инвесторов определится и будет достаточное количество покупателей, то мы дальше будем расширять, то есть вернемся к режиму покупок товаров, так как было это раньше, то есть сколько есть, столько, сколько надо, столько и заказал. Пока что это будет именно через систему наборов. Наборы должны появиться на следующей неделе. Еще вопрос по поводу недвижимости, пожалуйста. Ну, по автомобилям понятно, и то же самое по недвижимости. Еще раз не понял по поводу недвижимости. Ну э, люди, они также интересуются купить недвижимость через наш сервис. В этом году ты точно не сможешь. Это только со следующего года. Мы не будем в этом году заниматься на регулярной основе. Исключение из правил может быть, если Вдруг это будет нам интересно. У нас не стоит в задачах в этом году запустить рынок недвижимости именно по купле-продаже. По аренде – да, а купля-продажа у нас запланирована через три года. Вот. Возможно, первые какие-то тестовые версии будут уже осенью пробоваться что-то и так далее, или в начале следующего года, но не ранее чем. Так, еще один вопрос здесь пришел в чате. А что на данный момент можно приобретать, чтобы была возможность выводить заработок на спортбанк? Не совсем понимаю, в чем, ну, в чем здесь связь. Покупать можно у нас на сегодняшний день топливо, покупать можно аренду жильяш, покупать можно у нас отдыха, о котором я недавно рассказывал, покупать можно уже товары, э, эти самые товары для дома э, через вот со следующей недели наборами покупать можно тренинги, покупать можно страховые полисы, э, покупать можно на лето уже путевки, ну то есть как бы уже есть что в принципе покупать, да? сейчас до конца марта должен быть большой ассортимент различных товаров. А, кстати, на сайте есть кнопка «Тысяча э, мелочей», там, я не помню, около 100 товаров, и дальше будет количество расти. Поэтому покупать есть что. Вопрос, как это увидеть и где приобрести, ну, давайте более подробно разбирать тогда на программе «Безусловный базовый доход». Или задавайте вопросы на школе Юлии Добрянской, которую она организовывает каждое утро среда, четверг, пятница, где рассказывается, о как купить, что купить и так далее. Кроме этого, будут вопросы, смотрите, очень важный момент, все вопросы, которые будут появляться, все вопросы, которые будут появляться в нашей системе, мы в разделе как я уже говорил, там, где мы в Телеграм, то есть мы в сервисах, мы в Телеграм, там будут идти опросники тех товаров и услуг, которые будут предложены, и мы будем смотреть, стоит ли этот товар размещать у нас на полках, в зависимости от вашего голосования. То есть вы, по сути дела, с сегодняшнего дня начинаете участвовать в процессе принятия решений, какие товары у нас будут размещаться на полках а какие нет. Если мы видим, что большинство людей проголосовало, что они хотели бы этот товар приобрести, то окей, да, мы его закупим и разместим. Если мы видим, что а, вы не хотели бы приобретать этот товар, то даже закупать не будем и не будем морочить себе голову. Надеюсь, это, друзья, понятно. Да, Юль, вопрос какой? Потому что поднимала руку нет, я просто хотела, да, чтобы на меня тоже обратили внимание. Тогда, если можно, буквально две минуты, ну, две минуты. расскажу тогда. Спасибо. Расскажу тогда подробнее о том, что значит можно купить тренинги и для кого они доступны, и кому они полезны, кому они нужны. Да, у нас, конечно же, есть три дня, среда, четверг, пятница, и не только утром, а еще и вечером с повтором для тех, кто много работает. Два раза в день мы выходим в эфир, лидеры. Еще есть школы, которые проходят в понедельник и в субботу. У нас сейчас прекрасный идет модуль я суперблогер Монетизация своего Instagram". Мы с удивлением обнаружили, что можно зарабатывать деньги там, где мы еще не зарабатывали. Также у нас готовится следующий модуль. Это результативные продажи. Я о продажах. Поэтому приглашаю абсолютно всех наших участников, вне зависимости от того, где они находятся, в Иордании, в России, в Казахстане или в Украине, принимать участие в наших онлайн-школах. У нас очень важная информация, все, что касается денег, поэтому приглашаю еще всех и в понедельник, и в субботу на дополнительные занятия. Я суперблогер монетизации своего Инстаграма. Все вопросы с удовольствием пишите мне в личку. Отвечу. Если сейчас, может, есть вопросы, тоже могу ответить. Спасибо. Есть вопрос еще по поводу... Я смотрю, есть у нас раздел «Девайсы и оргтехника». Вот, когда он будет уже функционировать полномасштабно, как это будут товары? Со следующей недели или позже? Я думаю, что э, это начнет функционировать после участников опросов, то есть товары будут с завтрашнего дня появляться в нашем опроснике. Наши люди зайдут, проголосуют, хотят они этот товар видеть на полке. Да, добро пожаловать. Не хотят, нет, не хотим. Ну, То есть, грубо говоря, Uh, Все будет зависеть от количества запросов. Причем, смотрите, друзья, uh, uh, хочу, чтобы было на полке, это означает одно из двух вещей. Первое – я хочу, потому что планирую купить себе. И второе – я хочу, потому что планирую продавать это другим. Понятно, да? Надеюсь. И эти вопросы тоже будут вопросники. То есть я хочу, потому что планирую... Себе или я хочу, потому что планирую продавать другим. Вот вы отвечаете. Если вы ответили на этот вопрос, то мы потом у вас и будем спрашивать. Потому что у нас фиксируется, кто на какой ответ, как дал ответ. За это вы получаете свой доход по базовому основному доходу за вопросы-ответы. А дальше вы уже несете ответственность за ну, качество данного ответа. Да? То есть как бы не просто отстаньте от меня, я ответил на все ваши вопросы. Так, я тут смотрю, тоже пишут. Угу. Идем. А, так, если кнопочный телефон, то тоже можно оформить бот на свою люб любую карту. Абсолютно верно. Без разницы. Хоть кнопочный, хоть наборной, знаете, как в советское время было, пожалуй. А вот, то есть на сегодняшний день мы убрали вот это ограничение, потому что столкнулись с тем, что многие люди не могут себе позволить, или у них есть телеграммы и так далее. Главное, чтобы у вас на компьютере, если у вас кнопочный телефон, и на компьютере есть телеграммы, вы можете проходить опросы. Это основное условие участия в базовом основном доходе. Это опоздание опросов. А то на кнопочном телефоне вы будете проходить опросы или вы на компьютере будете проходить опросы, это ваше личное дело. Если вы оформили себе программу без базового основного дохода и не проходите опросы, то вам просто не будут выплачиваться эти деньги. Вот и все. Ну, то есть как бы без разницы на какую карту, хоть на спортбанк карту, хоть не на спортбанк, карту, вообще они просто не будут выплачиваться за невыполненные задания. И все. Поэтому здесь уже хозяин варит. Так, надеюсь, эти вопросы уже... То же самое, кстати, касается и по России. Виктор задавал вопрос по поводу техники. Мы первые товары сейчас разместим, которые будут предложены по российскому рынку. Если вы за них проголосуете, то окей, да, конечно, пожалуйста, берите, делайте покупки и поехали двигаться. То есть ассортимент, каждый день будет появляться вопросы-ответы, вы даете ответы, и мы размещаем товар на полку. Опять вопросы-ответы, если большинство говорит «да» или люди хотят приобрести для себя, то «добро пожаловать», ну и так далее. То есть вот, эти, вот таким вот образом будет идти у нас наполнение нашего маркера. Ну, я надеюсь, это понятно. Так, друзья, еще какие вопросы? понял, значит, либо вопросов нет, либо все понятно, либо непонятно ничего. Ну, да. А вот, смотрите, спортбанк не все могут сделать из-за того, что телефон как раз кнопочный, да? А, как тут быть в таком случае, хотя человек может жить и в Днепре, и свободно может спортбанк курьером привести ему карту, да? А какие тут варианты, возможно? А варианты существуют, Три. Первый вариант, он оформляет, он находит друга, на телефон которого может оформить а, этот спортбанк, а потом удалить приложение, чтобы друг не имел доступ. То есть, грубо говоря, на один смартфон или один iPhone можно установить три приложения спортбанка. Это их регламент. Поэтому больше трех нет. Я сам лично устанавливал моим родителям, маме, папе и себе. Больше четвертого мне установить не дано было, потому что у меня у отца принципиальная позиция, он не хочет себе смартфона. Да, то есть, как бы, вот, ему не, не хочется, он говорит, кнопочный, не понять. А вот, это его позиция, он имеет на нее право. Вот, но карту я ему оформил, поэтому этот инструмент первый. Второй вариант, это когда вы, самое главное, вы не хотите вообще оформлять спортбанк-карту, потому что у вас кнопочный телефон, есть этому подтверждение, окей, вопросов нет, ну не хотите еще 50 гривен на этом заработать, но тоже вариант, а вот в этом случае вы отказываетесь, вы звоните региональному, говорите, я имею кнопочный телефон, я не хочу карту спортбанка и так далее, я буду получать деньги, допустим, там на монобанк, на приватбанк или еще на какой-то банк, номер карты указываете и по большому счету вы единственное, чего не получаете, у вас нету карточки, а, а, банковская карта BotUAS, именно от Sportbank. А вот а в этом случае вы будете получать на другую карту свою выплату. А, но опять же я хочу сказать, если у вас кнопочный телефон, вы в любом случае в Телеграме, в Вайбере в этом месяце должны проходить опросы. И для этого у вас может быть Telegram установлен на компьютере. Компьютер спокойно может быть установлен и до трех, допустим, там у сына, у брата, у свата установлен Telegram, вы зашли раз в месяц или просмотрели все опросы, везде поставили галочку. То есть, грубо говоря, ну это решаемая задача. Вот как ее решить, как создать свой аккаунт даже на, на страницы другого человека, сына, брата, смато, это уже вопрос к технической школе, о которой опять же я возвращаюсь, которую организовывают у нас Юля каждое утро, среду, среду-четверг-пятницу, то есть вы можете зайти и получить исчерпывающий ответ на технический уже вопрос, как это делается. Ну или либо у вашего регионального представителя. То есть, пожалуйста, вы это можете. Надеюсь, Два раза в день даже. Ну, я говорю про то, что утром знаю, а вот там я знаю, что есть расписание, есть возможность связаться, есть чат школы и так Два далее. Два раза так. в день школа, да. да? Два раза в день а для вот. всех. Поэтому, если нет на школе, то зайдите, напишите региональному, напишите в инфоподдержку, вам дадут контакт регионального, свяжитесь и решите данную задачу. Ну и третий вариант. Если у человека нету спортбанка, нету, нет возможности заходить в чат и отвечать на вопросы, у него, он может участвовать во всех остальных программах, кроме карты, без базовый основной доход. Он может покупать товары и выводить на любую карту, он может участвовать в социальной активности. Юль, отключи там кому-то этот самый, планшет, звук мне вот этот совсем не понравился сейчас. А вот микрофон. И получается, что вот, ну, как бы вот эти вот моменты, я надеюсь, ответ мой понятен. Так, еще какие вопросы? Тишина в студии. Ну, значит, вопросов больше, я так понимаю, наверное, нет. Или они созревают. А потом, будет, а потом будут говорить, почему Алексей Сергеевич не выходит на связь и не отвечает на вопросы, что у нас тут куча, куча, куча, куча вопросов. Вопрос ну, есть. Да, давайте. Да, я слушаю. Прочитайте, он есть там. Ага. Есть вопрос? Есть, да? Так, так, Если кнопочно, так, о чем говорят начисления в гривнах в кабинете? А, так, начисления в гривнах. Я не знаю, где вы находите начисления в гривнах, если вы говорите о разделе... Сейчас, секундочку, как он правильно называется. Кабинет партнера. И раздел у нас здесь есть. Статистика и итоговые данные. То Я уже не знаю, сколько раз говорил о том, что вы просто не обращаете внимания, эти разделы будут в ближайшее время удалены. Это вообще некорректная информация. Вас интересует раздел только «Бонусный баланс карт». И все. Вот раздел «Бонусный баланс карт» показывает то, сколько у вас э, приходит денег. В разделе «Баланс карт» то, сколько вы вложили или потратили. И в разделе «Активные карты» показывать, какие у вас есть активные карты. Прекратите э, смотреть в раздел «Итоговые данные и статистика». Статистика перенесена на сегодняшний день в раздел «Моя структура партнеров», «История счета», «История счета», «Карточный бонусный счет». Вот там вы сможете полностью увидеть всю корректную информацию на эту тему. Второй момент. Какой процент, от чего капает, это реальные деньги, и можно их куда-то применять. Все деньги, которые у нас капают, это реальные деньги. Единственное, что если капают вам паи, то паи, они имеют цену каждый месяц по-разному. Допустим, в прошлом месяце один пай по программе «Балзовый основной доход» был у нас уже почти полцента, то есть мы дошли до полцента в прошлом месяце. В этом месяце, то есть за январь месяц, мы с вами так круто сработали, заработали, создали с тебе паи аж по 0,01 цент, то есть десятая часть одного цента за один пай. Но ну, чтобы вы понимали, это 28 копеек или 82 копейки рублями, да, то есть как бы, ну вот совсем ни о чем. Но это мы с вами так активно, активно потрудились, отвечали на вопрос, то есть я уже сказал, что ответы на вопросы, я наблюдал картину, 24 или 34 человека было всего, которые ответили на вопросы, системы поэтому мы выделили отдельный канал где уже никто не скажет а я не ходил я уже не заходил я не смотрел я не мог найти здесь уже все вопросы ответы будут конкретно в конкретном месте и никаких привет пока не будет поэтому эти деньги вы сможете выводить на карту как я уже озвучил раньше в украине это спортбанк если не связались с региональным и не предупредили о другой карте в россии это яндекс деньги или любая другая карта от 200 рублей а с комиссией 65. и третий момент и третий момент это этот самый как он называется все остальные виды доходов безусловный базовый доход вес доход и так далее это реальные деньги в долларах где вы по курсу по фиксированному курсу наш в России 82 рубля, в Украине 28 гривен, то есть у нас на сегодняшний день он зафиксирован, он сейчас падает, был выше, у нас в любом случае он зафиксирован, то есть это наша внутренняя условная единица. Да, она условно приравнена к доллару, но мы не реагируем на вот эти вот серьезные колебания, плюс-минус там небольшие колебания, мы не реагируем, мы и выплачиваем, и принимаем по данному курсу. Надеюсь, это я дал ответ на вопрос. Так, посмотрим, есть ли тут еще написанные вопросы Еще Вопрос есть, можно? Да. А вопрос по поводу основателей. То есть я слышала, что через 90 дней заключается договор с основателем, так как он вносит деньги каждый день. И как это происходит? Можно ли договор посмотреть? Договор ты можешь посмотреть у любого нотариуса. Договор купли-продажи доли в обществе с ограниченной ответственностью. Просрочку. Они любой нотариус тебе предоставит такой договор. Более того, ты можешь сам попросить, там, чтобы они тебе его распечатали и, пожалуйста, с ним прийти к нам в компанию и заключить договор. Это первое. Второе. Это происходит на собраниях, которые будут организовываться для основателей. Но здесь есть нюансы. Мы наблюдаем картину, когда люди, я вам больше того скажу, вот сейчас есть ряд людей, у которых больше даже 100 дней, больше 100 дней, и они разрывают договоры основателя я пока не знаю как действовать в этих условиях да? то есть как бы как, какие здесь применять штрафные санкции или еще что- то потому что с одной стороны если бы мы на 91 день заключили договор с этими людьми то по сути дела мы попадаем в ситуацию ну не очень приятную и если на 91 день мы заключаем с человеком юридический договор то он попадает ну, попадает на деньги в данном случае, получается, потому что у него штрафные санкции будут, если он не выполнит договорку при продаже. То есть э, вот здесь есть нюансы, и я думаю, что на первом собрании основателей количество людей, которые уже доходят до 100 э, дней, растет, и ну, до 90 дней растет. И в ближайшее время, думаю, что где-то к концу февраля, в начале марта, мы проведем собрание основателей те, кто дошел до этого уровня, с тем, чтобы они понимали все последствия того, что они подпишут эти договора. Да, юридически они становятся совладельцами нашего бизнеса в конкретном направлении, но и ответственность ложится тоже на них юридическая Уже теперь они рискуют в полном объеме своими деньгами. И написать «я прошу перевести мои деньги в инвестора» у них особо сильно не получится. То есть вот здесь вот есть какой-то такой вот момент, после 90 дней у них этого права, по сути дела, не будет. Поэтому как это будет выглядеть, как мы примем решение на нашем собрании, я не знаю, но будем решать это коллективом, потому что в одиночку я решать особо в данном конкретном случае не особо хочу. Вот. Но, тем не менее, будут предложения, сейчас юристами прорабатываем этот вопрос. Надеюсь, ответ понятен. Так, еще вопросы. Друзья, у нас тогда, раз вопросов особо нет, я озвучу промоушен, да, который будет у нас в честь.. Как это? В честь 8 марта и. 14 февраля у нас здесь такие два праздника. Между ними мы, по сути дела, завтра, завтрашнего дня, и запускаем этот промоушен. Да, то есть как бы э, промоушена будет несколько. Более подробно я их опишу, в, ну, выложат информацию на, э, в наших чатах и на сайте. Да, то есть в честь э, 14 февраля, э, если вы имеете... Э, скажем так, пару, пару, да, то есть 14 февраля это пара. Есть разные споры по поводу того, что это пара мужчина и женщина. Кто-то говорит, это был праздник мужчины и мужчины. Я говорю, ребята, женщина и женщина, я говорю, я не знаю, я не буду в это вмешиваться, но вопрос это праздник пары. Поэтому до пары всегда, если есть пара, появляется и третий. Если вы принимаете решение стать участником двух э, проектов-основателей, то третий вам в течение этого месяца будет идти в подарок. То есть любой третий будет идти вам в подарок, э, то есть, грубо говоря, 30 дней вам будет начисляться по одному доллару, как будто бы вы их внесли. То есть, условно говоря, вы сможете стать основателем завтрашнего дня сразу трех направлений. Как я вам уже сказал, сейчас у нас активно развивается Marketplace, клуб путешественников, ну и, естественно, краунфайнинговая платформа. Поэтому, став учредителем и основателем двух программ, третью в течение 30 дней вы получаете в качестве в подарок. Вот это такой вот как бы маленький промоушен, который приятный то же самое у нас с вами будет по другим направлениям, но я о них расскажу более подробно. Я хотел еще озвучить, у нас есть карьера. Карьера звучит следующим образом. Если в вашей структуре есть. Скажем так, то есть первый уровень это клуб основателей 100. Что такое 100? Это человек, который минимум зарабатывает 100 долларов и выше по нашему проекту. Да? То есть клуб 100 ⁇ первый шаг, первый уровень развития. Для этого вам нужно либо 15 основателей в первой линии по одному доллару. На любой на любое направление а, у вас может быть пять основателей по а, в трех направлениях то есть каждый основатель находится в трех направлениях и вот этот вот промоушен как раз у нас в эту тему очень хорошо вписывается 5 основателей в первой линии и по трем направлениям вы минимум 100 долларов зарабатываете три а, основателя по 5 направлений, то есть или в одном направлении на сумму в 5 долларов. То есть вы определяете для себя в данном случае сами, насколько вам комфортно или некомфортно. Точно так же, либо четвертый вариант, 75 основателей на ваших семи уровнях, то есть в структуре 75 основателей. 25 основателей по 3 долларов ну, в трех программах, или 15 основателей на глубине до седьмой линии по 5 долларов, то есть в пяти программах или в одном направлении. Более подробно, как я уже сказал, будет расписано на сайте. И те, кто сделают это в течение вот ближайших двух недель, следующие две недели, то бишь это у нас до 8 марта и на одну неделю позже, получат очень серьезный приз. А какой приз мы с вами узнаем 1 марта? Поверьте, это будет приятный денежный приз тех, кто это сделает в ближайшие две недели. А вот, поэтому те, кто войдут в первый статус клуба, они получат, во-первых, тусовку основателей, да, то есть это определенное сообщество, определенный нетворкинг, определенное общение. А вот, и второе, это приятный финансовый приз, который будет дополнительным. Если вы хотите зарабатывать 500 долларов в месяц, то ваша задача всего 5 основателей первого уровня, то есть, грубо говоря, 5 членов клуба воспитать за ближайшее время. И вы выходите на 500 долларов ежемесячного дохода. Ну а дальше карьеру и промоушены смотрите у нас в чате, в ближайшие дни они будут выложены. Надеюсь, сегодняшнее мероприятие было полезным, информативным. Ответы на многие вопросы вы получили. Вот, если какие-то вопросы не отвечены, обращайтесь к своим спонсорам, обращайтесь к региональным представителям, не забывайте про то, что они у вас есть и ждут вашего звонка, да, некоторые очень ждут вашего звонка. Дальше, есть школа, на которой вы можете получить полностью базовые знания технические и так далее, отправляйте туда своих новичков следующий момент. Есть информподдержка и техническая поддержка. Да, я с вами согласен, что немножко она иногда с задержкой дает ответы. Но мы работаем над тем, чтобы улучшить качество их грамотности. Со временем, чем больше вы будете задавать им вопросов, тем более грамотными будет наша инфо- и техподдержка, и тем легче будет вам потом работать, направляя туда свою уже команду, потому что они будут знать ответы на все вопросы и не будут обращаться в управление и так далее. Вот, так что... Есть а, еще вопрос один в а, да. нужен. А если, например, я уже инвестирую в два направления по основателям, то это автоматически будет даваться бонус, ну, как бы при выборе, да? Если ты оформляешь себе два направления, то оформляешь дополнительно два направления, то ты как раз заходишь, либо повышаешь здесь по одному доллару. Более технически я это опишу в информации, потому что то, что ты сделал ранее, там будут одни плюшки. То, что ты сделаешь сейчас, это будет плюшка номер два. Да? То есть как бы, ну, есть экономическая целесообразность каждого действия. Хорошо? Итак, друзья, я рад был вас видеть всех, кого-то даже слышать, кого-то читать. Вот. Но в любом случае благодарю вас за внимание. Надеюсь, полезно. Информацию mm -hmm. мы будем ждать в нашем чате. Вот, ее загрузят на YouTube и потом сбросят нам в чат. Я думаю, что все вопросы-ответы вы сможете прослушать еще раз, если вдруг, вдруг что-то забыли. У нас с вами, сколько, полтора часа времени пролетело как пять минут, я так думаю, достаточно быстро. Вот. Так что-то нам тут, да, вас тоже благодарю и до новых встреч в эфире. Следующий эфир наш с вами, это по предпринимателям в э, пятницу, и скорее в субботу мы с вами опять увидимся, но уже на тему э, брифинга вопросов-ответов. До связи, благодарю вас за внимание. Всем огромное спасибо, огромное спасибо Алексею Образцову, отдельное спасибо всем участникам нашего брифинга. Поэтому всем отличного результативного дня. Следите за нашими анонсами. И у меня тоже в понедельник будет для вас промоушен к акции к дню. Святого Валентина. Следите за группой онлайн-школа. Всего доброго. Пока-пока.